Рыночная цена 11 миллионов 200 тысяч рублей. Цена покупки 8 миллионов 400 тысяч рублей. Дисконт 25 процентов. Экономия 2 миллиона 800 тысяч рублей. Квартира с отличным дисконтом почти в 3 миллиона рублей. Второй объект. Трехкомнатная квартира общей площадью 85,2 квадратных метра город Санкт-Петербург. Рыночная цена. 13 миллионов 900 тысяч рублей. Цена покупки 10 миллионов 425 тысяч рублей. Дисконт 25%. Экономия 3 миллиона 475 тысяч рублей. Отличный бюджетный вариант для большой семьи. Наш третий лот на сегодня. Трехкомнатная квартира общей площадью 73 квадратных метра, город Москва. Рыночная цена 12 миллионов рублей. Цена покупки – 8 миллионов 400 тысяч. Дисконт – 30%. Экономия – 3 миллиона 600 тысяч рублей. Хороший дисконт и отсутствие проблем при поиске клиента при перепродаже. Объект под номером 4. Двухкомнатная квартира общей площадью 113,3 квадратных метра, город Москва. Рыночная цена – 36,5 миллионов рублей. Цена покупки 25 миллионов 550 тысяч рублей. Дисконт 30 Экономия 10 миллионов 950 тысяч рублей. Выгодное вложение в жилую недвижимость со скидкой в 10 миллионов. И замыкает наш топ двухкомнатная квартира общей площадью 89,2 квадратных метра, город Казань. Рыночная цена 4 миллиона 800 тысяч рублей